С точки зрения закона, фуд можно классифицировать как нестационарный торговый объект. Вот данная терминология приравнивает автолавки киоском и ларькам, игнорируя абсолютную возможность легко менять точку своей дислокации. С правовой точки зрения, фудтракт приравнивается к киоскам и ларькам. В 2018 году был внесен законопроект, призванный легализовать мобильную торговлю. Однако его до сих пор не приняли. причины.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 Ввиду того, что у вас затраты, грубо говоря, минимальные, да, там, стоимость прицепа от 500 до там миллиона 500, 000. грубо говоря, вы покупаете готовый ресторан на колесах. А вот теперь посчитайте вложение, если вы откроете ресторан с посадкой, да, аренда